Выходя на улицу, я стала применять практику. Представьте, что люди, идущие тебе навстречу, подходят, обнимают тебя. и заметила несколько разных реакций. Первое. Обнимаются с удовольствием, улыбаются. Особенно маленькие дети смеются. Кто-то обнимается безэмоционально. Кто-то не хочет совсем. Но если ему говоришь, ну что ты, давай, тоже все-таки обнимается и улыбается. После этого это позитивно но сегодня попался кто-то наоборот не очень добрым оказался расскажите пожалуйста как эта практика работает то что с вами происходит является снятие информации но комплексное снятие информации отношения к те этих людей по отношению к вам поэтому вы снимаете вот такую информацию вы ее снимаете комплексно те люди которые хотят обниматься действительно смогли бы быть к вам по отношению к вам хорошими и добрыми людьми те кто откровенно отворачивается и не хочет обниматься ну для вас вас является человеком который вы его видимо раздражаете не нравитесь внешне или если человек даже может как бы энергетически вам показаться что он хочет вас оттолкнуть и ударить то человек настроен агрессивно плохо и так далее уважаемый андрей Андреевич, что я делаю не так почему уже долго не могу найти хорошую работу ведь вы говорили берусь за все подряд каждый день как нервный срыв все не то и минус даже Я и практики делают 24 часа думаю что еще искать, нервное напряжение не уходит, это как порочный круг. Прекратите все делать и попробуйте несколько дней выспаться. Несколько дней выспаться. После этого скажите себе, в какой области вы бы могли сейчас быть наиболее эффективной? В вашем случае очень хорошо было бы устроиться на какую-нибудь совсем простую работу, типа администратор, и поработать где-нибудь какое-то время администратором в банке,